Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Мелкон, Меня зовут Никита. И это Dine Light. Второй. Stay Human, называется. С нормальным звуком. Ну как? <laughs> Настолько, насколько это возможно. А, Все, разобрался с микрофоном. А, если ты смотрел прошлую серию, то он там фонил. А, разобрался с ним. Больше он не фонит. Почему фанил? Я не знаю. Не хочешь наверное разобраться, Эйна? Я хотел наверх как бы. Ой-ой, подожди, подожди, подожди, подожди. А как наверх залезть? Подожди, а как наверх залезть? Интересно. Хм. Ладно, пофиг, нам. А, если ты еще смотрел прошлую серию, оп, оп, аккуратненько. Ой, по полочке спустился. Ля-ля-ля, я бегу, я бегу, я бегу. Если ты еще смотрел прошлую серию Харайзена она должна была выйти за день до Дайнлайт. А Чего себе, ⁇ ё-моё О, господи, сколько вас здесь. <с> вот это я, конечно, это в себя поверил. Пацанку успех ушел. Все, все, все, все, иду, иду, иду. Все нормально. Тут уже попроще, тут, тут, попроще как играть. Что? А, вы плохие. А я тут уже начал нервничать. Типа. А, <с> а, твоего друга-то там едят. А, Все-таки подвисает. Видишь, чуть-чуть таймлайт. -чуть так, ну проще справиться с э, с этими, чем с зомбаками. Наоборот, смысле, с зомбаками проще разобраться, чем с этими парнями. Оно... Что такое? У... Так, заткнись! Ни никаких матерных слов. У нас э, добрый, дружественный, радостный и позитивный контент. Тряпки. Металлолом Лекарство. Ч надо? Че надо? Тряпки мои, не отдам. Тряпки мои, пошел в жопу. Все. У зомби тряпки взяли, побежали. Побежали. Это кто? Турбаки Оп. Оп. Оп. О, обошел, обошел дурачков. Все, на крыше, на крыше, на крыше безопасно. На крыше хорошо, светло. Солнышко греет. Так, э -э, планирую записывать серию. Ну, может, час с копейками, поэтому давай, оперативника и все. Это что? Я эту церковь видел же уже. Летняя церковь? Ну туда наверх можно забраться, это сто пудов. Ай. Че, ч скажете, парни? Все хорошо? Ну, раз хорошо, не болейте и берегите себя и. Я... извини так мимоходом а надо ворушки разобраться надо разобраться ворушки что Брэд, да ну что? хорош говорить опять запикивает твои Подавись, вот эти слова нехорошие мало ли что ты там еще сказать ой, ой ой ой ой там кот в мешке бежит а че у меня по подожди мне больше не смешно. Мне тоже дожди мне вообще не смешно начнем с этого пацаны а что с вами сделали вас размотали Залезут? А! Ну-ка, отошли от моей тачки. Ты чё меня скидал, ты? Так, ну я эту толпу в принципе раскидаю. Мне не тяжело. А! Нет, подожди, тяжело съели. Я вообще не увидел, что там кутуе вылетело. Ладно. Всё, чай кончился. Возродиться, конечно, конечно, конечно. идем к идем идем к говорим. Ну, блин, пропускай давай. Чего? Ходит легенда, что ночные бегуны построили эти ветряки. Это мой ветряк? Я возрождаюсь возле самого близкого места. Лифт? О, прекрасно. Замечательно. А, так я говорю про Хорайден. Так, а ч я вниз спустился, я дурак? Мне ж по крышам надо было. Да и ладно, погнали, так. В принципе, если от замков убегать, а то не особо это. Кстати, когда мы бежим, не тратится выносливость. Тратится только на прыжки и хватание, вот эту вот всякую дребедень. А! что это я? Так пока Кайтером не зашли. Если ты смотрел прошлый Horizon, то там а, я говорил, что а, второстепенные задания там все интересные, как мне сказали. И этот же человек а, достоверный источник, не будем называть имя Ну если он, он смотрит, если он смотрит, он знает. А, он сказал, что в Dying Light во втором абсолютно неинтересные побочки, прям, прям отвратительно неинтересные, вообще просто положи, Итак, положить на них. Почему вы так долго прогружаетесь, творишь. а? Если не перестанешь я видел. морщины... Лучше я выглядеть все равно не буду. Исследования да нет, показали, что выражение получше. лица влияет на настроение. На базаре, не зацикливайся на негативе. Тогда поэтому у а вас -а. серые лица, да, периодически. Ладно, все, мы обсудили, да, что Dying Light по побочки, поэтому, как бы, чтобы вы понимали. Ты пришел. Я пришел. Хорошо. Ты был прав. Это была ловушка. Похоже, ты подобрался близко к правде. Я Но теперь все знают, и я что я... Или знают кто. Мы их разговорим Как ты это сделаешь? Захватив водонапорную башню. чего Джек и Джо куда-то свалили. В башне почти никого не осталось. Да у нет. Это единственный источник воды в районе. А у кого вода, у того и власть а -а -а. в старом милитаре. Значит, ты возьмешь ее штурмом? Мог бы. Если там не будет бандитов, базар поставит свою охрану. Как только они увидят миротворцев, начнется заварушка. Но я не хочу давать им повод для войны. Однако, если кто-то без шума захватит башню, им придется смириться с этим фактом. Без какого без шума? Значит, ты хочешь, чтобы я туда забрался, да? Да. Я безвредил бы взрывчатку, заложенную Джеком и Джо, и зачистил башню. Но будь осторожен. Башня – самое высокое сооружение в округе, а единственный путь наверх перекрыт. Я могу попробовать. Похоже, это единственный выход. Хорошо. Давай. Если ты справишься, мы сможем надавить на базар, чтобы они сказали нам, кто убийца. А я не хочу. Где право выбора? еще назад. Где право выбора? Херель! Вещи! Плохо, плохо, плохо, плохо! Не хочу! Не хочу! Это что? Мясная приманка? Кусок мясо мяса, который привлекает кусак и разносчиков. Ага. Бинтов нет. Понял. факел а да нифига себе а как его применять Что монетка делает а -а. понял это короче приманки отвлекалки вот так и вот эта вся штука так ладно в принципе оружка есть я... М -м -м, не вижу смысла ее менять этого ничего нету штанов новых не находил бутсы бутсы одинаковые да нет этот хуже даже по статам хуже, тут, типа, скорость обнаружения. Обнаружение чего? Урон, стрелковое оружие. У меня нет стрелкового оружия, поэтому... Не суть. Вот это второй уровень. А -а -а -а, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. Короче, не будем сильно зацикливаться на этих всех uh, показателях, характеристиках. Я не хочу... По характеристиках. Характеристики... Характеристики съедать, слова нельзя. Хочу поработать над дикцией. Если не тройна... Ты не думаешь, что я единственный, у кого проблемы с дикцией? С дикцией есть у большинства человек проблема. Дикция есть у большинства человек, да. Да-да-да, есть такое дело. Я не хочу захватывать фоно башню. Потому что шел бы этот Айтрон лесом, если у меня встанет выбор. Че такое? Кому нужно? Че за кипиш, пацаны? Где? успехи нормально похоже бандиты сбежали с водонапорки что такое айтра хочет захватить башню что такое оставить говорить жителей базара то хватит обзываться за колебать нет заткнись да выключи свою шарманку а чё все второго уровня стали? У меня для тебя подарочек. Да хватит! Побалди опять получил. Я кого-то защищаю или чё? Это, это, это второй степень. За... Да захватит! Да Заколебали вы меня! Этого да, вы задоели. Может, ты... вы, видишь, как живой. Так какие вы плотные! Ладно, ладно, ладно, я понял. Так, я устал. Я устал, я устал. Чего? Какие кутые ты что творишь? Да ты чё? Я попал. Одну очку боя, нормально. Прокачался, правда? Люлей отхватил так знак. События прошел. А, тут еще что-то есть. Эй, да не, не крикти. Девять отмычек, хватит нам. Хватит девять отмычек пока что. Если что еще сделаем. Да, эй, да не крикти. Че орешь? Рис. Камуфляжные бриджи. Ой, как раз штаны, кстати, нашел. Как раз штаны нашел. А, они автоматически надеваются. Ладно, прекрасно. Так, а, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. что хотел, хотел, хотел, хотел. А, хотел, хотел, что хотел, че хотел, че хотел. Хотел, хотел что-то. А, нет, оружие, меняю, а, дубинку оставь. А, грибы, грибы. Как же, как же, как же, как же. Не так. Вот так. А, ромашек нету. Ну и все, буду кряхтеть ходить теперь, да? Ладно. Похряхтим, чуть-чуть не страшно. Заброшенный магазин. Ночное время. До пути компонента. Спасибо. Неподходящее время для этого. А как я буду по стелсу, если меня это как у... Теперь э, Эйден ходит и вот так кряхтит. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Вот так. Опачки. Так. Спасибо. А, позвольте отказать. Она выше, чем я думал. Готов? А меня раскатают, алё. Чёрт. <смех> тихо, тихо, тихо. Взлома я успею взломать? А, не дадут взломать, да? Ой, я себя зажал. Так, покинь, отойди. Тихо, как много тратится выносливости на эту атаку. Увиден так, прям, знаешь? Чужать, чужать, жму, умер. Съели, сволочь. Я ждал, чужать, а жать-то надо было быстро. Так, ладно, сейчас я восстановлю зато вот с хпшками. Уже два раза соседи соседью померли, что за дела? Что за дела, я не понял. Это что, это как, это неправильно. Опа, что это? Тайник? А, это мой тайник, я понял. Ладно. И зачем я, я только все посевы, все... Ты не знаешь, как защититься от опасных электрических волн? Кого? От опасных электрических волн? Это какой-то, это какой-то странный вопрос. В плане защититься. Ой. Ой, какой я молодец. Да ну, цепляйся. Иногда не хочет цепляться, Эйден, так как надо. Ой, мед ромашка. Мед, ромашка, грибы. Ромашка, грибы, грибы. Вот нужно собирать по-любому. Потому что ночью, я так понимаю, здесь играть приходится часто. Есть еще ромашка. Есть, прекрасно. Кто орет? Не то. Не то запутался в управлении, все. Создавай. Один бит, один бит. Так, почти дошел. Давай попытка на Амберту. Не хочу, я, правда, водонапорную башню захватывать ради миротворцев. А это подожди. Эту девочку мы уже видели, она нам кассеты продала. Опачки. Спокойно. Что за сирена? Так, ладно, погнали. Так, все зачистку проводим. Что это? Мед? Прекрасно. Ромашка. Это замечательно. Чем бить будем У -у -у -у, вот это мы его в стратосферу отправили нормально в волейбол ой, бейсбол хорош летают красиво да ну жму жму жму пошел в баню хорошо нормально плохо устал что такое что такое С сбоку светится? Ну там, то, что сбоку они ходят, они до меня не достают. Добивай, добивай, добивай. Есть. Полетел в космос. А теперь добивай его. Еще. Еще. Так, ладно. Готов. В принципе, сейчас никто не... До... Как сесть? Кружок. Иди сюда нормально что ночь наступила серьезно ночь наступила плохо да ну хорош пошел вон так так так так так на тихо тихо тихо давай сюда сюда нормально Следующий, давай, давай, давай, иди сюда. Отлично, следующий. Давай, давай, давай, идешь сюда. Нормально! Рабочая схема. Все, от, отбились. Металлолом пригодится. Все, прекрасно, взламываем теперь. Написано легко. Если написано легко, мы поверим. Ага, сейчас сломаю зубочистку свою. Да что? Где легко-то? Здесь? А-а-а! Налегка сломал. Слишком переборщил. Вот сюда. Еще дальше. Вот так вот. Да ты чё? Заколебал, это ж легкий замок. Я главное средний открыл, блин, с первой попытки. Айдар, Джек и Джо в башне. Они собираются ее взорвать. Че, вот откуда ты знаешь? Этого нельзя допустить. Башня заминирована. Обезвредить заряды. Быстрее. Каким образом? Это странное обезвреживание. Чего? А. Напугал. И что? Подбирай все, что не приколочено, Эйда. Давай, давай, давай, давай. Тут у флампы светят, так что не страшно. Не страшно, главное, чтобы не началась атака зомби, а так в целом-то... Все прекрасно. Я бы тебе сказал, даже замечательно. Так, ну давай, открывай. А куда дальше? Найдите, обезвредите взрывчатку. Я же нашел. Я же обезвредил. Или чего? Или куда? Или за что? Я же обезвредил взрывчатку. Все, выходите отсюда. Я запутался. А где выход? А где дверь? Через которую я зашел. Не понял. Не понял. А! Нет, сюда написано. Нос чешется, правда. А где-то здесь есть проход еще? А, понял. Но я ж не вижу эту штуку. Ну, сейчас бы сгореть. Внутри здания, точно. Гений. Ага. Дальше. А дальше как? А дальше умеешь? А выше магиш? А, вижу. Ладно. Это же игра про паркур. Будем паркурить. Опачки. Спасибо. Кстати, он внизу. Или наверху, наоборот. Ну-ка. Наверху. Видал, как я четко проверил. Так, вот сюда. Я думал, что я перелетел. Так, а ч? А как я туда за залечу тебе? Я туда никак не залечу. Ага. Это ч? А, а Это да, пусть будет. Если навернусь. Э! А я могу сломать? Ну-ка, подсвети. Я ж не знал, что так можно. Да я понял, он наверху где-то. Так, и ч? Все? Даже лут никакой не спрячете. Так, ну скоро грибочки прокушать. Эй, а где выход? А. Ну-ка, расчистить чуть-чуть, а то выходить неудобно. <свят> так, и ч, а как выше? Ну, туда как-то? Ну, вряд ли. Так, ну это вниз, оттуда я начал. Хм. Так, чуть-чуть грибочков этого. Может, по трубе можно залезть? А, ну точно. Давай быстрее. Опа. Ага. Ага, где? А, ну да, сил не хватило, точно. Ты же слабенький, я забыл. Так главное нигде не застрять, на Так, так, так, все вижу куда. Может я отсюда допрыгну? А, ну да. Так, изи. Так. Как не верь? Где детонатор, Мы и всего. Джек? Дай сюда. Они это заслужили они умрут! А как мне попасть к ним? Джек! Предупреждаю! Не, ну. Как мне попасть-то к ним? как мне не хочется отсюда. Не очки навыков. Ну, как бы да, есть. А, мне дальше надо, ну ё мое А я ищу в этой башне тут проход. Баку я невнимательный вообще смазываю. Я понял прекрасно тебя с первого раза еще. Все, отключай свою, это Сирия. <свят> так и что? Шкаф можно-то открыть? Ага. Есть кто? Я сейчас нажму этот, какого бомбу отцепить, и появится поя засранцы Так, берем ингибитор. В принципе, дают ингибиторы по сюжету чуть-чуть, поэтому я не думаю, что прям сильно прям заморачиваться насчет их поисков. Так, а тут у флампа была. Можно было грибочки не брать, я думаю, успел бы до сюда добраться. Но я ж не знал. Ладно. Готово. Да, спасена Ага. Так. сейчас глазик их почешу. Опять наверх, да, спрыгнуть. Ну, естественно, естественно. Как иначе? Сколько времени? А что время-то быстро летит. Так, игра про паркур, я понимаю, но. Залезай, пожалуйста. Ты что? Ой, тут как-то по стеночке надо, да? А -а, а! а! Чуть не улетел. А есть что дальше? Есть, конечно. Вот. Залутаем. Там что лишнее будет? Ножичком бы ремень вот этот подрезал, чем этот, как его пытаться. Или ремень, ремешок растягнуть вообще можно, я иду. Ну, На самом деле, что как маленький? Так, выходим. Только аккуратно выходим. А, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Я же тут я, я же тут не высоко, в принципе, да, долечу. Да Риден просто летит, как этот. Я не знаю, как кто. Ой, Ой, так ты залезешь, нет? Так ты залезь. Бляха! офигенно Привет. Я еще и на пику налетел. А чего не залазит? Я, я думал, он залезет. А он взял, не залез. Два очка и 32 очка потерял. Какой кошмар, какой кошмар, как я без них живу. Джек и Джо в башне. Они собираются ее взорвать. Сначала! Этого нельзя допустить. Башня заминирована. Ладно, я перемотаю. Я перемотаю, да, спасибо. Ничего. Попытка на Берту лететь, как оказалось, далеко. Эту штуку не залазит. Поэтому будем быстрее по сторонам оглядываться. <свист> так и получилось. Да, я сам в шоке. Давай обойдем сначала вокруг, посмотрим, может, что есть. Как бы лишний раз пройтись не помешает. Можем договориться. Так, все, мультики, мультики пошли. Давай посмотрим на этого Дж Дж Джека и Джил, или как они там. Джек и Джо. Джи-Джи. Дж Дж Дж. <свист> Джей и Джей, Дабл Джей. И че? Ну, ты можешь аккуратно. Нас все равно наебут. Или эти засранцы с базара, или миротворцы. Чел, стой спуститься, нас хватят. блядь, все просрали. Просрали. Всех нам не одолеть. Аккуратно. Поэтому пора устроить фейерверк. Никто не уйдет живым. Капец. Но я не хочу умирать, придурок. Как тебе не заметили? Кто здесь Стой! Ты или ж или такой незаметно эту башню клянусь взрывай а... договариваться то да пошли не в бросьте вы этого не сделаете <сих> не слушай его джек это конец! В пизду все! Не знаю. Мне страшно. Джо, подожди. Джо, это не тот пилигрим, что недавно появился на базаре. Да похуй. Хоть папа римский. Какая разница? Не понимаешь? Если он пилигрим, он может нас вытащить. Вывести из города в безопасное место. Я не верю этому хуиле. Ты никому не веришь. Я просил тебя уладить все по-хорошему с Барни! Послушай меня хоть раз, блядь! С Барни? Уладить по-хорошему с Барни? Нахера? Чтобы он свалил с базара! После того, что мы узнали от миротворцев! Что? Мы предупредили этого ебаната, дали возможность сбежать, но он решил, что умнее всех! Так... Предупредили? О чем? Но, что Лукас готовился арестовать его за оружие, и не только. Он неделями готовил для него ловушку. Но вместо того, чтобы по-тихому свалить отсюда, Барни попытался всех переиграть. Так Барни знал, что Лукас идет за ним? Придурок хотел начать войну в старом Велидоре. А нам это все нахер было не нужно! Деньги, кристаллы — это другое дело. Ага. Поэтому я пытался прикончить этого психа и его сестричку. Но, Пилигрим, выведешь нас из города или как? Успокойся, Джо. Сам, блядь, успокойся! Выведи нас из города Пилигрим в ближайшее поселение. И никто не погибнет. хе хе Я не торгую с убийцами и вымогателями. Согласен. Глянь на этого Святошу. Пилигрим нам проповеди читает. Ну и дурак же ты. Только не по лицу. Давай! Прощай, базар! Что? Что такое? Игрушка сломалась. Нет. Ты за это ну, давай, давай. Так, Эйден, я же сказал. Морду береги. а попал. а Ты очень долго. Нормально. Били... Ай-яй-яй. яй, -яй, -яй. Воды хочешь, я тебя в ней Тебе нет Да забежать. ну, не успел я. Нихера себе. Уху. Вот это да. Вот это ее отхватил! Пиздяриков. <звы> На, побалде! Капец, у них хп. А у меня там есть навык какой-то. Капец. Никогда не убивал пилигримов. Ну, капец, рыбочек-то делает, мощный. Ой! Тихо, тихо, тихо. Здесь мы тебя и повесим. Так, тихо, тихо, тихо. Падай, эта штука, это, эта штука очень далеко достает. Плохо, плохо, плохо, плохо. Вот хочешь, а -а -а. Не все, все, все плохо. Да капец, блок вот не хочешь, тебя... А как их победить? Как их победить? Они что-то сильные, ребята. Так, подожди, может мне нужно что-то побыстрее? Давай вот это, оно вроде побыстрее. Так, тихо, тихо, тихо. Да блин, их еще двое. А! Пошел вон! Среагировал. Да капец! Вы ч ⁇ Позвать на помощь? Кого? Не нужна нам ничего помощь. Это что за серьезные такие испытания? Секундочку. Нет, не то. Не то. Подождите, парни, не напирайте на меня. А, навыки. Навыки. Боевые. Боевые навыки. Есть что-нибудь бол болючее такое? А, еще и надо качаться, чтобы это. Чтоб открывалось это все. А, идеальный блок теперь оглушает противника. На более длительное время. Ну давай. А это что? Это что у меня есть? вовремя, чтобы оглушать. Ой. Так, тихо. Да у них КП до да нас не возьмешь. Да что такое? не пилигрим. Капец. У меня хп уже нет. Тебе некуда бежать. Да все, блок Живыми не работает. Нас не О -о -о. Ладно, сейчас будем пробовать. Здесь и нас не Тебе некуда бежать. А вот ты хочешь? Я тебя в ней ут. Вдохни, Филип! Здесь мы тебя и повесим. Живыми нас не вы. Ты будешь очень долго. Нет! Да почти один отлетел. Капец, обидка, обидка, обидка. Живыми нас не возьмешь. У! А я думал, мы можем поладить. Что он психанул? Так, ну это было не сказать, что сложно, но так напряженника пришлось сосредоточиться. Надо было в них бутылки кидать. <dificult> О, что, Эйден, ты же умный. Решай, кому достанется вода. Когда вы отдаете объект миротворцам или выжившим, они берут контроль над зоной, в которой он находится. Когда фракция получает зону, она размещает в ней свои сооружения. Миротворцы устанавливают ловушки, полезные в бою, а выжившие приспособления для паркура, облегчающие перемещение по городу. Чем больше объектов вы передадите фракции, тем сильнее она станет и тем лучше сооружение сможет установить. Текущее распределение города можно посмотреть на карте. Ага... Это я сейчас решаю, кому. Вот это ловушки миротворцы делают посередине. На, на зомбаре и так далее. Ага. Блин, я не знаю. Тут хотя бы нет времени время на выбор. Не дается. Время на выбор. Так. Ничего, это, это есть миротворцы, автомобильные ловушки. Миротворцы устанавливают автомобильные ловушки во всех подконтрольных зонах. Можно взорвать тачки. Ага, а здесь что? А, выжившие натягивают тросы во время под... А, о, это замечательно. Тросы, это классно. Так, ну блин, мы можем... Что-то они начали говорить, что бар не козел. Он, конечно, дурак, но он бы и не это... Он бы не осмелился пойти на такой шаг, чтобы завалить Лукаса. Мне кажется, это не Барни, потому что он очкун просто конченый а, миротворцем. Но я бы не хотел базара забирать воду. Они хотят их прижать. Это с этой портим отношения, как он скажет, ты чё все не по плану. Но, но мы потом скажем, что Софии, что мы ей вернули воду, она скажет, что ой все, Карифана, надо... давай мириться. Я думаю, так будет. Я выбираю вот этого Пикачу. Выбираю его. Все, пришли. И это как бы But... Не прогрузившиеся ребята. Высокое давление. Лифт подняли. Это тот лифт, с которого я навернулся, между И у флешки, у флешки расставили. Все замечательно. А, так. Теперь нужно будет вернуться к Софии. Ну это, короче, я не знаю, будет влиять на сюжет? Кому ты будешь отдавать миротворцам или... Ага. А как быстрее? Где? Ничего. Вот базар? Ладно, ничего не понял. А, L2, ⁇ -мо ⁇ не видел. Это что такая большая карта? Это я только в маленьком кусочке обитаю сейчас? А я думаю, карта такая крошечная. А, так я пытаюсь в централ лу попасть. Э, ну да. Ладно. Я понял. Да все, я понял. Можете продолжать. Хако. Эйден, где тебя носит? Gorilla. Спасибо за. Джек и Джо предупредили Барни, что Лукас хочет его схватить. Он мог избежать ловушки, но пошел в нее. Тогда Sarah. Лукаса и убили. Стоит обыскать убежище барни в мотеле танго. Опять туда? Я позабочусь о безопасности. Ага. Можешь обыскивать комнату. Комнату барни, путь свободен. Ладно. Уже? Что так быстро? Так, сейчас секундочку. Мне тут звонят. Надо ответить на звонок. Опять резать все, опять все резать. Много всего резать придется, блин. Из-за этих ваших звонков. Сейчас грибов наберу, потому что ночь. Ромашки наберу, потому что день. А день с ночью у нас что получается? А? Ну-ка, давай, загадку тебе решил Так, не то нажал А, так, секундочку Нужно сменить оружие Ладно, заодно отвечу на звонок Все, все, погнали в мотель танго Будем танцевать Вот это какой-то, кстати, это Это кто? Это большой, что ли? О, не хочу я с ним ночью драться Нахер он нужен так, фонариком подсветите, нифига не видно. же. А, он крикун. А, так, день все. Так, все по домам расходимся уже утро. Комендантский час для вас. Комендантский час. Так, сейчас, я думаю, мы идем в отель танго. Мука? А меня на базар пустят? Не пустят. Для меня базар закрыли. Так, ну там что-то терки с мукой. С мукичкой. О, ветряк. Я вот смогу добраться до ветряка? Оп. Оп. Оп. Оп. Чего опять в кулокол звонят-то, Так, ветряки надо захватывать. Ветряки это дополнительные зоны. Дополнительные зоны это замечательно. Так, вот сюда. Так, и что, и как? А, вижу. Я все-таки не понимаю, помнишь в самом начале, самой, в конце первой серии или второй? По-моему, второй серии. А, ветряк был, на который мы не смогли залезть. Почему мы не смогли на него залезть, я так и не Надеюсь, помню. Не Надеюсь. А ты что, наверху сидишь? Ну, я активировал бы ветряк, раз наверху сидишь. А, ну это вообще простой ветряк. Прям элементарно. На него меньше минуты потратили. Эй, Эйдан, откуда у тебя предохранители? А, это, это, это что вставил? И что за точильный камень-то засунул туда. все прокачиваю. А, подожди, это самый первый ветряк, нет? тут Тоже была вот эта поломанная избушка рядом стояла, нет? Да, это ну, может быть, я не помню. ну похоже. Не знаю, по карте сейчас покажу, где это находится. Может, это реально? Может, реально? Так, подожди, у меня реально рамка сужается до черного экрана. Сейчас, подожди, ролик. Я в первой серии, можешь посмотреть... Блин, по сути, рамка сужается. Просто на телеке это особо не видно, а так оно и есть. Но я вырезаю, чтобы оно не было видно. Похоже, у нас теперь есть безопасное убежище рядом с Так, я вообще красиво для, для народа все, для базара делаю. А мне не хотят это помогать. Поехали, вон, даже мотель уже недалеко. А там возле в этом отеле столько народу тусит. Пространство. Эйден, я а. видел и людей у так что в мотеле никого не будет. Но не знаю, надолго ли. А! Подвиньтесь. Так в мотеле никого не будет, но надолго ли? Надолго ли там никого не будет? Так я принял как бы информацию, к сведению. Но, но, но, но. водонапорку то мы отдали им? Блин, а почему это никак не сказалось -то? Я думал, мне сразу позвонит и скажет спасибо там. А, это не Танга. Я думал, это Танга. А это не Танга. А, вот он, все. Ладно, не больно будет. Ну, слегка. Слегка так пятку одну отбил. Не страшно. Новая отрастет. Так, иди отдохни. Так, а можно мне через дверь зайти, как я в прошлый раз заходил? Было бы прекрасно. О, шипы. Шипики, шипики, шипики. Так, ага. -а Но ну, я думаю, здесь я залезу. На же Эйден прокаченный. А, не залезу тут, все эти шипы. А как я залезу? А как же я залезу туда? Здесь? Я могу попробовать, конечно. А, -а, а, нет. Борода. А как? Эйден, у нас проблема. С доступом в Джой Как попасть? Что такое? А, тут отравы кто-то налил. Серьезно, места, зараженные этой химикатами, быстро снижают вашу тебя Держитесь от них подальше. Спасибо, Кэппа. Спасибо. И можно залезть на мост. Ага, только как? А как я туда попаду? Вы такие интересные. Я могу через дверь зайти? Могу, конечно. А ч ⁇ ночь наступила? Ч ⁇ Потемно. Темно страшно, боюсь, письюсь, какаюсь. Ну ладно. Да все спокойно, не ори. Эйдин, я пытаюсь вспомнить. Лестница куда ведет, никуда не ведет. Так, ладно, давай здесь искать. А здесь, наверное, вот сюда. Я уже не помню, как мы попали сюда. А, по лестнице точно. По лестнице сейчас до сюда. Там выше столк в котором люди застревают обычно. Так, теперь вот сюда. Почему мы по одним и тем же локациям ходим? Где разнообразие? Где, где контент? Так, спрыгивай. На кружочек, если что. А вдруг кто не знал? Вдруг кто не знал? Вдруг пригодится. Опачки. Взлом? Какой нахрен взлом? У меня отмычки скоро кончатся. А если бы у меня не было отмычек, мне бы что делать? Фигась. Вот это я легко, правда, справился. Так. Давай узнавать информацию, давай узнавать информацию. Все взламывай, все открывай. Так, о, Прекрасно, лекарство. Труба 26. Это хорошо, надо половину это продать. Это нахер разбить. Это исследовать. Да подожди, что это у него за натянутая вещь? Все, разобью нафиг, погром устроим, нехер бухать. Как исследовать было? все я исследовал, да? Так, бутылки, бутылки. О, улика. А тут чё? Так я же забирал, что-то. Ну и чё? А в них новые что-то раскидывают? Д? Внезапно. Ну ладно, птичка не лишняя. Ага. Ага. Чё это? Это просто посмотреть? О, настоящая помойка. И чё? Это все, что ты можешь сказать? Закрой дверь вдруг. Вдруг придут заподозрить что-то. Увидят бутылки битые и скажут, что. Ну, он по, по пьяни, может, и не помнит. Ага. Ага, мое будет. Мое будет так. Я все у него заберу. <свистак> Здесь ничего нет. Ну так вот же, Эйди. Тут уже прям видно, что тут <свистак> заначка. Что это? Что ты нашел? А зачем это спрятали? Это кусок татуировки. Что за херня? Блять, это человеческая кожа. Там же говорили, с него срезали кусок как татуировки. Он? Тут кусок кожи с татуировкой. Срезали с Лукаса. Что? Да, сейчас блевану. Да ты ч, как будто я не такой видел. Уходи оттуда! Мы расскажем и он! в вещах моей сестры не знал что в этой дыре пилигримов нанимают в качестве горничных кожу сбрасываешь барня. что за хрень мне кусочек лукаса на память ты извращенец пошел ты неплохо но это не мое я убью тебя сокин ты уверен? а сейчас я и не с такими боролся лошара ну-ка залезь в свой чулан и сиди там Сиди в чулане Я сказал сидеть в чулане До свидания, все сиди там не выходи Я сказал сиди там и не выходи Ты наказан, барни Барни за плохое поведение в угол В угол, переместись, барни, быстро Тебе Ай, больно вообще-то Ну-ка обратно, обратно я сказал Сидеть ведь место, Бобик. Сдохни, предатель! Кто предатель? Это ты предатель. Хотя подожди, да ну, Мира. это не он. Я же говорю, что это но. Да он вообще прям дохленький после я этих джуев. Я даже Получу полечиться, тебя, может, успею. Да? Чувствуешь? Че, Че, Че? Я даже полечиться успел. Да, блин, смысл, что я лечился? Тихо, тихо, тихо, тебя не спасет. Да он лошар, он лошара на самом деле. Что значит, как он тебе не спасет? Ты откуда знаешь, что я с ним тущу? Что ты нашел? Пропустить. А, как? А, убрать? А, назад. Пропустить. Что за... пропустить, пропустить, пропустить, пропустить. Мне... Он на самом деле слабенький, просто я что-то это как-то расслабился. Пытался его запинать. Но он на самом деле, смотри, что, что он может это... делать? Я после тех пацанов вообще не вижу в нем угрозы. Ага. Главное вовремя Уворачиваться и все Ага Что сделал? Что делаешь? Шейдов я, я застрял Это было не специально Боевой парк был э, произведен Не это не по моей Получай воле 위! Так, ну-ка, его надо запинать обратно туда в угол И полечиться Так, иди сюда Все, пожалуйста, сохраняйте дистанцию Сейчас я да, да, да. Дать воду ванишим... Кому дать воду? Я вам дал воду, алё. Ну, Кто, какой? Как он? А кстати, может это он подбросил? Тебе делаю говню. Да, да, да, да, да. Но мы его сейчас не завалим, мы ему просто даним это, билет. Я не вижу, что ты там делаешь. Ну-ка. А капец ты вот тут это какой, уже в мясе весь. Всех не я знаю. Выходи. Да, да? да не давал ей Выходить будешь? Ну ладно, будем так. Всех не перебил, а Ай! Тебе больно вообще-то было? У меня, кстати, моя эта катана почти сломалась. Капец, чувак, ты весь в кетчупе! Весь в кетчупе, мужик. Все что ли? Ни о чем вообще. Прекратите! Что здесь, блядь, творится? Вы свихнулись? Да. Он пытается, сука, нас подставить. Свалить все на нас. О чем он говорит, Эйден? У меня есть улика. Нашел в твоих вещах. Улика? Какая? Ты срезал татуировку с руки Лукаса. Да нахера это Он надо. Ты еще жив, когда ты это делала? Ты с ума сошел. Я этого не делала. Возможно. А твой поехавший брат. Барни не псих. Мы не имеем отношения к смерти Лукаса. А кто имеет? Я иду к Айтеру. У меня есть доказательства. Эйтон это не мы. Никто на базаре не поверит тебе. Так, что значит не имеет значения? Тогда откуда здесь этот кусок кожи, Софи? Его подложили, чтобы нас подставить. Думал об этом? Да, была Кто мысля. это сделал? Зачем? Чтобы отвлечь всех от настоящего убийцы. Кто больше всех выиграл от смерти Лукаса? Кто выиграл больше всего? Если ты так легко сюда попал, то и другой мог побывать здесь до тебя и подложить это. Да ладно. Неважно. Вам придется отвечать перед дайтером. Подожди. Пожалуйста. А что это теперь ты мне а просишь? Мне не нужна правда. Ему плевать на поиски настоящего убийцы. Он лишь ищет повод напасть на базар. Это не моя война, Софи. Нет. Но твои руки будут в крови. В крови невинных. Да я знаю, я ему уже Кто говорил. Кто-то пытается нас подставить. Кто-то очень умный. Мы не садисты, чтобы вырезать куски кожи, Эйтон. И ты это знаешь. Я знаю, что вам мешают миротворцы. Да. И мы от них избавимся. Ну никак, психопаты и убийцы. Эйден, поверь мне, это подстроено. Я помогу тебе попасть в центр. Клянусь. Да? Как? Избавившись от самой большой проблемы. От миротворцев. Да? Это опасно. Мы очень долго к этому готовились. Я тебе все расскажу, когда буду готова. Будь на связи, Эйден. Пришло время перемен. У меня сейчас будет выбор либо Софию послушать, либо Айтрана, да? Ну, я буду Софию слушать. <laughs> да, все, под каблучок, под каблучок. <laughs> э, да ладно, ну что, ну, ну, блин. Ну, как бы не это. А может реально Хакон такой пришел сюда, завалился? Может, ой, может, его Айтера нанял. Мы же не знаем, что этому Хакону надо. Живой. И чё? А че мне ждать -то? Меня что сожрут, пока я жду звонка. У меня нет цели. У Самурая нет цели. Только путь. Ладно, ладно, иду на крышу куда-нибудь. Заберу сейчас. Может добежать до базара. И там как раз-таки нам Софейка скажет, чё, чё, кого, чё придумала. что на базаре, видимо, мы пробегали, было закрыто. Для нас путь дороженку туда прикрыли. Лавочка, так сказать, на ревизии. Ладно. Опачки. Ага. И что? И куда? Нам путь держать? Добрые молодцы. Мне нужна ну давай я помогу, ладно. Может надо выполнить какое-то побочное задание, чтобы э, э, сработал скрипт. Но, наверное, мы на этом сейчас закончим. наверное. Сейчас чуваку поможем, там он Как я могу не помочь простому, добропорядочному гражданину, который попал в беду. Блин, что-то я наутал кучу всякой фигни. Надо половину этих, как у оружия, продать. Кто? Кому требовалась моя помощь? Уже никому. да А, вижу. Я тут. Ты что спустился? Что спустился-то? Я думал мне конец, пока не появился ты. Вот, держи. Давай. А, ну нормально. А, когню, да ну шляпа. Все, мне на базар можно. Ты Напинулся кто? На днях, на Механик? Чого? О, oh, кстати. Так, ч жизни, я думаю. Потому что жизни не хватает прям катастрофически много. Время чуть-чуть усилилось. Так, и по паркуру, чё, у нас Преодолеваю сложные препятствия с пушкой, дошки чубы в стенах. Отталкивайся от препятствий, чтобы прыгнуть дальше. Угу. Теперь можете падать больше высты без. Да, да, да. Такая, это чё, увеличится скорость бегая. А, и перепрыгивайте через большие пропасти, доставая... а а, -а. Это, кстати, тоже неплохо. Это следующим прокачаем. Так, ладно. Давай, а, ждите вызова от А, так это упокойник. водонапорная башня. Да? <смех> Где? Где? Вот что вода делает с людьми. а Фига, парни я все слышал Подсматривать нехорошо вы, вы в курсе где поспать то где можно поспать где прилечь где отдохнуть а чего да нормально так здесь поспать да конечно кого же еще я еще и наказал Бандюков Ходят этих. Слухи про потерянные демский сад. О, прекрасно. Вот наша боевая арена Где? здесь была. Тут вон что-то подорожник какой-то растет. Сумка наша с вещами. Давай приляжем, отдохнем. Подождать до ночи. Ну пускай до ночи будет, потом проснемся днем и так далее и пойдем будем ждать. А, кстати, может сейчас София нам и позвонит, может. Типа я ж подождал, поспал, да? Не, не хотит звонить. Не хотит звонить. Ладно, давай на этом закончим. Давай на этом закончим. Сегодня серия небольшая, но был босс. Чуть-чуть продвинулись по сюжету. Помогли, так сказать, бедному бл блуждающему страннику. О, ну, нифига, кто-то из избушку себе с смастерил, смотри. у ну, нифига себе. Кто-то из пушка с флагом. Я такие в детстве рисовал. Да, очень похоже.